Весна в душе, весна снаружи, у милой Людочки моей. Желаю, чтоб несчастье лужи не мрачали светлых дней. Желаю я тебе здоровья. Пусть видят все перед собой не бабушку, ни мать Терезу, готовую жертвовать собой. Красавицу, с душой ребенка, отважную, готовую в бой. Ничто не может стать преградой, когда есть цель перед тобой. Желаю, в тебе ценили и на работе, и в быту Твое умение и честность, и преданность, и доброту. Пусть счастье будет всегда рядом. Краса не вянет, чтобы ты в семье, друзьям была любима. Пусть исполняются мечты. С днем рождения, подружка!